Так, выбор союзников, Флагман протосов Гантритор. Гантритор называется. Вершитель, следуя за Тассадаром и пытаясь спасти темных темплиеров, ты бросаешь вызов самому Конклаву. Отступись от этого безумия, и тогда, быть может, старейшины проявят к тебе милосердие. Не позволяй ему управлять тобой, Вершитель. Слишком долго судьи помыкали темплиерами. Пришло время нам самим принимать решение. Как же низко ты пал, Тасадар. -то, Подумать только, ведь мы возлагали на тебя такие надежды. Ты был нашим возлюбленным сыном, но теперь ты потерян для нас. Ты обрек на проклятие и забвение не только себя, но и всех, кто последовал за тобой. Такова на спасение нашего народа, Судья. Несколько месяцев я сражался против зергов бок о бок с темными тамплиерами. За это время прилад Зератул поведал мне их тайны. Судя по всему, энергия, в которой они черпают силы, также питает и сам сверхразум, и его церебралов. Мы уже пытались убить Церебрала, последовав твоему совету. Все оказалось впустую. Он воскрес прямо на наших глазах. Увы, иначе и быть не могло. Энергия, которой управляют тамплиеры, не может причинить вреда ни Церебралам, ни сверхразуму. Только темные тамплиеры способны раз и навсегда расправиться с нашими врагами. Вот почему мы должны спасти Зератула и вернуться на Айюр вместе с ним. Я предупредил тебя, Вершитель. Конклаву это не понравится. Да уж. Довольно все запутано. Но ну, если так... Просто сказать, то нужны темпли... темные тамплиеры для победы нам. Есть, ну, тут довольно все просто. Сложно то, что взаимоотношения между Конклаумом и Тассадаром и вообще с темными тамплиерами, непонятно, почему они их так ненавидят. Скорее всего, значит, когда-то темные тамплиеры предали их, но сейчас они должны нам помочь. Так, ну что... Знаменитая музыка «Тун-тун», <смех>, когда начинается миссия. И вообще начинается игра в Старкрафте. Так, давайте создадим пока парочку. Парочку рабочих, парочку зондов. Слышу тебя. Чем могу Тасадар же будет нам да, помогать в все. битве. Конечно. Своими молниями выносить противников. Но челнок я использовать пока что не буду, потому что непонятно где вражеские войска и вообще, а, сможет ли у меня добра добраться челнок до противоположного берега, вот, чтобы можно было высадить войска. А то они не долетят и все помрут, это будет немножко печально. Сейчас, секундочку, посмотрю настройки. Субтитры, думаю, может оставить. Ну... ну, давайте, наверное, оставим. Потому что я так понимаю, эти субтитры нужны, когда именно в игре о чем-то говорят, не когда в заставках разговоры идут, потому что там они сами по себе есть субтитры, а когда в игре. Могу <кхех> да будет, да. Так, ну можно было посмотреть, Эй, какого... пока что что тут у нас есть поблизости. Конечно. Так, ребятушки, да давайте будет, обратно. Да. так дополнительные минералы Эрик Хала. Жизнь, я, Адуна. Свою волю. дополнительный газок сейчас мы еще должны найти я слышу тебя Нужно построить больше пионов. Давать пока больше минералов. Так, никаких противников здесь мы не видим. Это замечательно. Нам тогда нужно вторую базу пока что поставить. Давайте идем туда. Рабочий. Да, здесь дополнительный газок. И причем мы отсюда не сможем убраться пешочком. Только по воздуху Конечно. можно отсюда улететь. Рагназавр. Ну-ка, я могу его атаковать, могу атаковать, да? да Рагназавр вообще не может ответить. Я. Я служу хасу. Да, к сожалению, Рагназавр погиб от <laughs> а Рукзила. Тано это я просто хотел посмотреть, как анимация сделана, когда он умирает. Да такой вот я И садист. А, точно, мне же надо было для основания Нексуса. Минералов очень много. Недостаточно минералов. Я слышу тебя. Можно тогда здесь еще один пилон поставить, кстати. У нас появляется, кстати, завод робототехники еще в этой миссии. Прекрасно. Значит, мы сможем делать, наверное... Ну, хотя навряд ли мы сможем делать опустошители, но у меня есть такое, такая надежда, что они и вправду появятся здесь. Потому что опустошители это имба. Я не знаю, как их контролить с воз... только с воздуха, и разве что а минерал. по земле это вообще бесполезно. Если микроконтролинга нету, то это все, минус все войска, сразу же. Что, конечно, неприятно. Так, я понял, что да, они нападают, я заметил. Заметил Верлорда. так -с. Давайте еще развиваем рукопашку. Из этого Нексуса выпускаем. Давайте рабочих сюда, тут тоже выпускаем. Изложи свою волю. Недостаточно mm -hmm. минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Mm -hmm. Давайте добывайте, новое месторождение осваивайте. Не, но ну я думаю, по-любому нужна поддержка с воздуха. Хрен его знает, я еще встречу там в Праду каких-нибудь муталисков и все, минус все войска будет. Я все-таки не буду рисковать, побыстрее напасть. Больше добычи, больше. <северный литерат> <клышны> <клышны> <клышны> <клышны> <клышны> да, в первом Старкрафте, конечно же, добыча это очень... Может долго продолжаться ресурсов на первой базе, не то, что как во втором старкрафте все очень динамично, быстро, из-за этого надо прилагать очень большие усилия для микроконтроллинга, но правда здесь это немножко облегчено. Звездные врата сейчас мы поставим Давайте сюда Изложи свою волю Эрик Хава Цитадель от Дуды еще поставим Так, и завод робототехники тоже. Где-нибудь здесь установлю. Хотя нет, будет мешать, наверное, лучше сюда поставить. Так, ага, Угу. Так, первого разведчика сейчас мы сделаем. пока что для воздушных войск улучшение сделать для воздушных войск Ну архивы тамплиеров в принципе тоже можно установить ну и все наверное, больше я не буду делать пока рабочих Репо кире. Еще защиты прибавляем. Да, можно делать наконец-таки наших любимых опустошителей. Ну, или точнее, моих любимых опустошителей, да. поглядим, что там у нас за ситуация, за морем лавы. А кто же ты? Ну, я вообще люблю больше лицензионные версии, поэтому у меня лицензия. Вот о чем я и говорю, если бы я сюда полетел бы челноком, но ну, я, в принципе, наверное, улететь бы успел, бы, но очень сильно повредить бы, бы челнок. Так вот что... Ну, можно сюда войска, в принципе, высадить, чтобы их уничтожить. Правда, зачем? Это просто островок какой-то. Ой-ой-ой-ой! Фух-фух-фух-фух-фух! Идите отсюда! <связываем> а Исследование -а. Так, вместительность опустошителей, передвижение челноков. Вот передвижение челноков скорость мне очень даже нужна, потому что они сейчас очень медленно передвигаются. единицам, да, тоже можно было повысить. Просто по риторике прошелся, но ну, понятно. Все. Давай еще высаживай. Да, воздушная битва будет весьма сложной, надо поэтому побольше делать звездолетов, плюс их броню увеличивать тоже, и щиты увеличивать, все надо увеличивать. Да, кстати, ножки зилотов я совсем забыл сделать, вот, собственно говоря, и недостаток вез проявляется то что я сначала не стал ставить, ставить много рабочих на веспен. Переходим, давайте-ка все-таки Вархонов. Я слышу тебя. Эрик Чо, кайф? Улучшение завершено. Больше так, больше пилонов Сейчас будет тебе больше Улучшение завершено. Минералы все-таки постепенно заканчиваются я смотрю Сколько еще Весьпена осталось-то? Ну, Весьпена тоже не сильно много Прямо скажем Осталось недостаточно Достаточно, чтобы создать одну армию нормальную, и все, и больше не смогу ничего сделать. Ну, Увеличить урон с карабеев. ну тоже было бы хорошим таким улучшением. Тихаус. Улучшение завершено, мой сигнал я жажду битвы так, пока хватит броню повысим ну и еще бы одного опустошителя взять с собой чтобы сразу высадиться и просто всех разнести на куски совершено. а кстати иллюзию я могу создавать в том числе и Звездолетов мне вот интересно. Если да, то можно было бы даже и сделать. Здорово. Ну ка вершитель. Да вершитель. Да вершитель. Да вершитель. он может Да иллюзию даже из Да Ну Да вершитель. Да туда. Посмотрим, что у нас есть в той стороне. Опа, тут у нас тираны. Лол, что это за тираны тут у нас живут? Непонятно, непонятно. Так, а здесь у нас снова тираны, и при этом у них ничего нету, кроме одних зениток, да? Кроме зениток у них ничего нет, вот тут причем еще имеются дополнительные кристаллы. Окей, понятно, значит надо туда высаживаться нам. Полетели тогда в ту сторону. Так, дополнительно еще делать и звездолеты. Я думаю, мы сейчас здесь пролетим вот с, с этой стороны. Здесь где-нибудь высадимся на краешке И начнем атаковать противников Но если что, на всякий случай У меня будут звездолеты, чтобы можно было поддержать атаку Затираны Что это за тирана у нас там? Да, тут все нормально будет. Я не боюсь насчет этой базы, потому что здесь довольно много войск. О, давайте вот сюда и высаживайтесь как раз. Командир Бротосов. На связи генерал Эдмунд Дюк. Опа-нки. Командующий армадой Доминиона Тирана. Атаковав зергов, вы нарушили наши границы и подвергли опасности жизни людей. Приказываю вам немедленно увезти свои войска. В противном случае мы откроем огонь. Генерал Дюк, с тобой говорит Тасадар. Я давно за тобой наблюдаю. Раньше я был снисходителен к тебе и к твоим братьям по оружию. Но похоже, это было ошибкой. Если ты попытаешься остановить нас, мы испепелим твой жалкий флот. Что ж... Полагаю, такой ответ можно считать враждебным. Ну и правильно ты считаешь, кстати. Высаживаем все войска быстрее. Не ожидал я такого говнища. Больше пилонов каких больше пилонов У сейчас тут жопа будет Так, вроде избавились от Дюка и его надоедливых миражей. Но это было довольно опасно. Я на самом деле не ожидал такого поворота событий. Я-то думал, там просто какая-то колония мирная. Оказывается, нифига, блин, не мирная колония. Там еще и Дюк поблизости, оказывается, вс это время жил. Так, атакуйте давайте-ка пока оставшиеся строения на этом острове. Меня больше интересует то, появится ли Дюк вновь, или это лишь его единственное проявление в этой миссии. Поэтому на всякий случай я здесь застроюсь фотонками, а то хрен знает. Реально, я не хотел бы снова встретить Дюка так внезапно. Так, а это уже неприятно. Так, давайте возвращайтесь сюда. Я возьму два звездолета, пока что отправлю домой. Дабы они мне привели дополнительных рабочих. Хотя даже да, зачем делать рабочих, если у меня здесь оказывается целая куча еще свободного. Давайте-ка сюда. На Чем могу, в На Жду Ожидаю. Ай-яй-яй, стойте. Вы давайте идите добывайте. Виспен. Так, ты тоже Виспен, иди добывай. А, погружаем дополнительные войска, наверное. Так, чего там прыгаете вокруг, а? А, они не могут пройти, да? Ломайте тогда, к сожалению, фотоночку. И тут тоже не могут пройти, нет, все-таки здесь пройдут они. Так, ну может сейчас сюда в принципе уйти. Так, -с. развиваем дальше наши войска. Нужно ну да, и в то же время строим пилончики. Напал на вас, никто на вас не нападал даже. Не врите мне тут, <coughs> все у вас прекрасно. Угу. Что словили кайф? Чув кайф? Гей хаос. хаос. Давайте сюда пока. Шурпина. И вы давайте сюда. Шурпина. Соединяем наши флотилии. Ну, или точнее то что я называю флотилией. Нет, сильно больно. сильно больно там было, потому что там были еще и муталиски в то же время. Сейчас без муталисков там, в принципе, можно спокойно уничтожать спорочку. <кuss> <кuss> <к Portland> ага, хотел высадиться. Не получилось, ребятишки. Всех вас уничтожили. <корди activate> так, они опять туда привели <поётся> самоубийцы этих камикадзе. Ой, жесть, как они наносят урон. Просто офигеть. Сразу половину снимает. Там еще спорочка подключилась. Дойти надо... Давайте высадим пока туда наш войска в таком случае. Нету больше самоубийцы здесь у нас, поэтому давайте высаживайтесь. А, всех высадили, да? Окейшки. Очистили данный островок от вражеского присутствия Теперь можно двигаться дальше Ну что В принципе это все очень неплохо У нас Так, думаю, может еще дополнительно парочку челноков сделать Потому что если хочу большую армию перекинуть То надо побольше бы челноков ну пока давайте дальше попалим, что у нас тут по войскам поблизости. Опа, а здесь у нас стражи прилетели. Стражи галактики, ну мы их уничтожаем, потому что они ж не умеют по воздуху атаковать. Так, это что-то непонятное сейчас произошло. Что-то нас атакуют и атакуют. Что за наглешь? Тут, по-моему, Верлок влетел рядом. Оверлок. Да, точно, Верлок. Присоединяйтесь к нашей флотилии. Дальше посмотрим, что у нас тут по войскам сразу минус броня. Но я даже не надо, не знаю, надо ли нам добывать эту базу, которая здесь мы можем основать или не надо, потому что в принципе у меня и так денег дофига. Пока посадим войска, давайте-ка, в челноки. Ожидание команды. Во имя возмездия. Подтверждаю. Ожидаю. Мои войска вступили в бой. Жду приказа. Так, здесь у них есть база. Давайте-ка высаживаемся. Да, можно в принципе им добавлять, я думаю, без разницы. Потому что скоробеев можно очень много нанимать, у меня ресурсов дофигища. Так что будем их израсходовать, как нам удобно. Отлично. Разбили ихнюю базу. Все, войск больше не осталось у оранжевого, так что мы здесь все зачистили. Прекрасно. Забираем нашу армию и дальше отправляемся в атаку. Эти у нас полностью забиты. Давайте-ка сюда. А, так, еще один нужен. Почти не потерял я армию после этой атаки. Конечно, там они побитые стали у меня, все почти отряды. Но, по крайней мере, мы не потеряли ни одного. Никого мы не потеряли. Так, сейчас давайте-ка, да, соединяемся вот здесь со звездолетами. Пока разведчики, пускай Кажется, дальше летят, получены. смотрим, что будет тут у нас и есть. И целая и куча стражей и, и целая куча и я смотрю еще тут у нас спорочек. ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой так, пока отойдем Или как там у нас говорят отряды, да, периодически Я вернулся Все. Точно так же я вернулся Ну, не знаю, надо ли нам еще что-то для атаки там Мы просто перегруппировались чутка А тут я заметил слишком много спорок Плюс еще целую кучу гидролисков которые просто не дадут нам высадиться спокойно. Опа, а тут уже хорошее нападение они начали делать. Ёкарный ну баба, это что было сейчас? А, кстати, он, похоже, те войска, которые здесь высаживал, он их потом снова вернул на базу, или нет? Хотя нет, походу. Они здесь и остались, просто закопались. Ну-ка, сейчас я всю базу облечу абсолютно. Удостоверюсь, что у него прям вот все защищено. ну Но... Да, в принципе, у него все защищено полностью. Хотя вот здесь, вот здесь, все-таки можно, хотя нет, тоже не получится. Тоже не получится высадиться, тут будет очень больно. Ну, давайте пока расстреляем эту спорку, попробуем. ай Ну, все же у меня получилось это сделать. Хоть и большими потерями, но мы все-таки уничтожили здесь порки. Теперь можно высаживаться спокойно. Не под обстрелом противника, а прям вот нормально. Так, сейчас я соединю здесь войска свои. Правда, здесь надо бы еще и стражи убить, было бы прям вот прекрасно. Отлично. Ну и все, полетели. Высадку здесь устроим. -яй -яй. Ой, куда вы поперли, ребята? Вы что, обезумели что ли? А ну стойте, не надо сумасшедшим каким-то заниматься. Я так, ну мне явно нужны войска дополнительные. Этого будет недостаточно. Так. -с. где-нибудь поставьте уже врата Ё-моё это все, что ли, подкачаны были? Давайте больше Блин, они одновременно стреляют Из-за этого они тратят полностью сразу все свои боеприпасы у меня чуваки, они здесь быстрее загружайтесь а уже сюда загрузились точнее здесь наверное и были они изначально что у тебя на уме Битва зовет меня, изложи свою волю, на вершитель, хасар де Тенгвань, жизнь за Айвр, я вернулся. Все, давайте, го, Не двух зилотов, мне казалось, одного зилота. Но вообще, подождите, давайте лучше уберем этого зилота. А то ты. Отлично. Наконец-то я закончил эту миссию. Корпус альфа это были, да?